Приятного просмотра. Тут все заполняется. Тут сейчас нужно перейти на level up в этом отношении. Это учет еженедельно прибыли, потому что то, что сейчас это делается, это просто DDS, считается. По, ну, качеству. Да. По качеству. Ну, считается, считается, что отлично. Угу. Ну, ну да. давай посмотрим прибыли, сколько ты заработал. Ну, тут можно же все равно. Ну а это будет непонятно, потому что зарплата не начислена, потому что там препараты списываются, а я могу в минус работать, понимаешь, да? То есть это все равно такси, история. так история. Что, что, куда надо сделать? Где? Вот здесь? Или где я не, не помню? Подскажи, где? А, а прибыль вот его ддс зашел, а -а -а. А при... mm -hmm. вот она. Так, ну вот у тебя же получается здесь, что, что ты заработал 400 тысяч. Здесь не вся зарплата, дальше учтена. А что это значит нераспределенная? Что это значит? Она где? Ну, где-то на кассе там или в препаратах лежит. Давай посмотрим, в препаратах как она может лежать. Когда вот, смотри, тут сейчас вот такая, да, мы подошли к, к концу недели, вот с такой цифрой 7 тысяч, откуда может быть нераспределенная 100? Это что значит? Ну, давай разберемся. Давай. Так, а покажи выручку. Ну, то есть, верх ли Да. То есть, тебе пришло миллион э, пятьсот, да? Ну, вот это неправильно. Чему-то что-то не посчитано, что ли? Потому что, смотри, если я вот так вот сделаю сейчас... Вот так вот сделаю, там, выключу сегодняшнее да, число. А, я помню, почему. На помощь. Ну, потому что тут не, по не подошли. Да. да. Почему? Тут же не, по не подошли еще деньги, которые на икварин пришли сейчас. Mm -hmm. Почему-то у тебя в ДДС больше потрачено на 150 тысяч. Ну-ка, открой расходы. А, я понял, в чем тут дело, наверное. Подожди. Тут же идет начисленным, да? То есть, если я оставлю зарплату начисленную в сентябре. В сентябре, если ставлю, то она сюда не попадает, правильно? Да, да, да. Тогда понятно. Тогда понятно, откуда не распределенно. Ну, тут вот по факту, ну, да. Ты, видимо, в этом месяце отдал за сентябрь, у а тебя в сентябре они... Ну, сделали. Да, да, да, да. Вообще, ну, по факту, нужно как сделать, как я это понимаю сейчас. Я должно раз в неделю собираться. Следующая история. То есть, сколько... Я за аренду заплатил. Ну, вот неделя прошла, сколько ушло на аренду. Ну, там же понятно это. Uh -huh. Разделить на 4. Ну, или там не на 4, а на 30 умножить на 7. Да? Uh -huh. вот. Сколько ушло за аренду, сколько ушло там за сервисы, за все. Ну, то есть, вот таким образом надо будет списывать. И сколько ушло на препараты, сколько я их на самом деле использовал за, этот, за эту неделю. То есть я их мог использовать в кредит мог использовать там свои ну то есть это уже это даже не меняется сути вещей и тогда вот тут будет конкретно прибыль тогда будет понятно а есть возможность этот показатель по неделям бить или он только месяцем показывается вот где месяц написано ну-ка что там а, ну, есть неделя до да, неделя ну да, сделай по ну, да, тебе прибыль лучше по начисленному смотреть. Uh -huh. Вот вон, смотри, какая картина. Uh -huh. Uh -huh. Ну, ти, сделай начисленный метод. Uh, начисленный, ну, понятно. Начисленный сейчас неправильно показывает. Начисленный сейчас показывает некорректно. Ну, я понял, вот это сейчас следующая задача будет. С этим разобраться но для того чтобы к этому подойти сделать за месяц сделай неделя неделя на месяц перемести вот и на чтобы кто-то ну, кто-то смотрит у тебя вот сейчас отчет выглядит таким образом как будто ты заработал там 400 тысяч забрал дивидендов 333 и столько как будто осталось в бизнесе этих денег в кассе нету потому что ты платил заработную плату в этом месяце за сентябрь вот этой сотки и не хватает. И второй момент, э, у тебя э, препараты, ну, которые ну, влияют на прибыль, да, получается, ну, не, ну как бы неправильно учитываются. Ну, неправильно смысле, учитываются, что... да, и в-третьих, выручка здесь не вся показана. Да, выручка, потому что эквайринг еще не до конца прошел. Uh, препараты ты, получается, будешь покупать, ну как бы, ну на склад, да, там условно, ну внедришь кошелек поставщики и склад, да, получается, и потом со склада уже будешь списывать, uh, ну, каждый день препараты, правильно, да? Я все заметил. Пока, пока все правильно. Смотри-ка, вот это же надо мне переместить в прямые затраты, вот это закуп. Uh, да, да, да. Смотри, так, чтобы тоже нас Сейчас у тебя в общие затраты попадают прямые затраты, которые должны на себестоимость влиять. Да. Их мы можем поправить в настройках. Заходи в настройки. Вот, заходи в статьи учета расход. Вот, смотри, операционная она влияет на, ну это общие расходы. Прямые это себестоимость. Закупка оборудования. Закупка оборудования это вообще инвестиционная, по идее. Да, сейчас я пока да. поставил, операционный. Верно, да. Вообще это инвестиционная история. Угу, окей. Вот, вот закупка закуп... а... препаратов прямой, чтобы она Сейчас Закупка себе... расходников, вот расходники это прямые тоже. Угу. Хотя я не буду расходники считать понедельно, я их буду считать по факту. Ну, то есть, мы, там небольшая сумма незначительная. Мы там закупаемся, условно, там, на 10 тысяч рублей. Этого хватает, там, не знаю, там, на, на пару недель, там, на, на месяц, может быть, ну, каких-то вещей. Но считать их, там, высчитывать, сейчас это ну, не буду. Это не тот геморрой. Так, а вот это вот закупка препаратов, да, то есть, это да тоже прямая, но ее нужно будет перевести так, как мы с тобой тогда обсуждали. Сейчас я к этому да. подпираюсь к пункту. Сейчас это обсудим следом. Вот это тоже прямая история. Вот. но остальное вроде нормально. Да. Остальное нормально. Ну и вот, у тебя сейчас отчет прибыли поднялся за него Видишь, себестоимость подросла. Ну да, так и должно быть. Угу. Так, так, так, так, да. Да. Рентабельность 30 это что такое рентабельность 30? Это процент ну, да? Ну да, 400 делить на выручку. Ну, про, а, рентабельность. А, рентабельность уже после общих расходов, так? Да, уже с да да, да, да. Ага, то есть я понял. Это операционная, так, 30. но ну, так и должно быть. Ну, в смысле, какая это цель вообще? <laughs> то есть сейчас она не совсем корректно показывается, но вообще вот эта цель. Ну, а -а -а. у тебя да расходы же еще будут. Да. Окей, а, лады, ну, тут нормально, короче, склад этот, ты поставщиков внедришь, как я тебе ссылку отправлял. Да, но это, это следующая история, это сейчас даже история не следующей недели, это через неделю, я так думаю. Сейчас ну, я на этой неделе, наверное, посмотрю, что и как, да, там, чтобы вообще самому понять, и, под, и после этого уже приступлю, потому что, ну, отсюда мы все, да, переходим в наш суперлист, правильно? Да. И вот, что у нас здесь получается. Давай вот с этого начнем. С да, самого такого. Значит, что отсюда было перемещено? Что-то было перемещено, что-то нет. Да? Так. Вот это было перемещено. По сути, за эту неделю было сделано только вот. Была неделя так себе, так скажем, на лайте. Uh -huh. ну, вот, ну, потому что да, потому что вот это не делал, это не делал вообще, ну как бы зеленая остается, ну на эту неделю, ну на следующий. Да, это я делал частично, это я делегировал, сейчас мы это посмотрим, это тоже, это тоже там в процессе. Ну короче, короче, сделана была только одна история, угу. одна, одна штука. В основном было все брошено вот сюда. То есть, что здесь было сделано? Здесь, да, да. Да, больше. что у тебя времени больше становится. Да. Ты кайфанул от этого? Конечно. Короче. Да, запилена работа по контролю качества работы ресепшена. Пока так, как получилось, там без без Идеальный коррект, ну как, то есть, был соблазн сначала сделать все идеально, ну ладно, сделаем как-нибудь, пускай смотрит для начала, потом поправим, То есть передано, да, то есть все, это работает. Уже вчера там пошли первые запросы, ну типа что, вот они там чек долго пробивали, или еще что-то, то есть уже можно работать. То есть вот это готово уже полностью, то есть сейчас там уже работают нормально. Ну давай я, получается, прочитаю, да, там за эту неделю ты ну, на делегирование в общем нажал да. смотреть конкретность работы, корректность работы администратора передал лилии обучать администратора работе админы все теперь делают ну, не то что тут обучать, тут вообще просто ну как бы, просто работа администратора все вот они там работают угу. Потом внедрил техкарты, получается, препаратов по процедуре. Ну, я не то, что внедрил, я это отдал э, ассистенту, чтобы он это все дело сделал. Он уже все, ну, как бы он сделал там большую часть, я ее просто еще не принял. Да, то есть сейчас, и потом следующая часть будет идти после этого, это как раз-таки мы подберемся к корректному учету препаратов. Угу, сейчас в следующую неделю посмотрим, как прав... как, ну, насколько корректно считаются техкарты, насколько корректно еще работает склад, ну, то, что в программе склад должен биться постоянно. И после этого перейдем уже к правильному учету в программе «Прибыли и убытков. Тогда вот это будет весело. Тогда будет понятно, еженедельно будет понятно вообще, в плюс идет компания или в минус. И сколько можно взять из нее. Вот это будет понятно. Ты рад, что со мной связался? Конечно. Так, а ну-ка покажи, что осталось. Подожди, давай дальше дойдем. Ну вот склад, это все сюда же. Да, это, это все ведется э, ежедневно. Вот это вот отдать бухгалтеру, ну, это настроено все. Uh -huh. Что осталось? Смотри. Что То осталось? 24 дела у тебя осталось, да? Да, осталось еще нормально. То есть, смотри, осталось еще вот это. Обрабатывать заявки новых клиентов. Uh -huh. И тут такая штука, что я уже искал колл cool центры uh -huh. да, беседовал с. Раз, два, три, четыре, где-то штук семь, наверное, там, может быть, шесть, побеседовал, да, там, заявки в большее количество оставлял, вот, по итогу у меня есть два, с одним я сейчас тестирую, а один пока на подхвате, вот, и то, что я тестирую, они мне за вчерашний день сделали четыре записи уже по холодной базе, и сегодня продолжают, сегодня уже три, то есть, в принципе, ну, прогресс мне нравится, я, я думал сегодня звонки их послушать, а потом пришел что сегодня воскресенье все-таки, что лучше по, лучше этот прекрасный выходной день пообщаюсь с Николаем Мышиным, что ли? Да, да, да. И послушаю их завтра. Но в принципе я предварительно их слушал в пятницу, они нормально все делают. Ой, в субботу. Сколько ты им заплатил там денег? Ну там я в суммарном я получается 600 минут у них будет стоить 9 900. Записи они тебе сколько уже сделали? Три, да, ты говоришь? Нет, уже 7 сделали. Но я не все выбрал у них еще. Они за вчерашний день сделали примерно где-то примерно сто минут трафика, да? То есть и за сегодня. Я понял, А сколько семь записей тебе принесет денег? Я не анализировал еще, с какой конверсии у меня приходят акционные лиды. Ну, то есть это лиды по акции по, за полторы тысячи рублей пилинг. То есть то, что они приходят, ну, они там приносят там 700 рублей, там условно говоря, да, там, с собой. Если только это делают. Ну, там дополнительно они еще покупают что-то. Ну, не все, но некоторые. Но mm -hmm. это вообще, как это сказать, это вообще не наши клиенты. Мне надо понять, что с этим делать. То, что я вот с таким, ну, ну такое есть у меня открытие, да, что mm -hmm. можно людей переводить вот таким образом. А теперь мне самое главное понять. А как мне с этим быть так, чтобы приводить своих людей, да, то есть ну, тех, которых мне надо. Uh -huh. Потому что ну, мы клиника не на масс маркет заточены, да. То есть мы не, ну, не интересно работать по полторы тысячи рублей, знаешь, там, на, на, на людей, которые никогда в жизни сто тысяч не выделят. Мне интересно с теми, кто работает за соточку, ну, приносит. Вот uh -huh. там пришло у меня так вот да, там, три клиента в день. Они принесли по сотке каждый, и так на протяжении месяца все. это вот. На данном этапе это будет супер, это, вот, это будет нормально. Ну, что... да. и сейчас у меня эти клиенты за полторы тысячи рублей, они у меня сейчас используются в основном как тренировка персонала, да? что там менеджеры работают, что администраторы встречают, что врачи консультируют. Да? То есть они как бы при деле, они оттачивают свои навыки и так далее. То есть и заняты вообще. Ничего хуже чем ты просто сидишь целый день да там и из угла в угол шатаешь. пускай лучше ну, пускай лучше так но это вот первый этап следующий этап нужно научиться приводить именно своих людей да, вот, а на процедуры на нормальные. в принципе здесь есть гипотеза такая да. Что я иду по пути найма менеджера себе в штат который меня будет закрывать такие это у меня уже было в опыте мы так делали ранее у меня был менеджер, который сидел и занимался целенаправленно только новыми клиентами. Uh -huh. Они приходили оставляли деньги. Нормальные деньги. Да? Там 40, средний чек был 40 тысяч рублей. Uh -huh. а, потом я его уволил, и сейчас, сейчас получается ребус. Да? То есть, либо я найм, снова иду в историю найма такого человека, либо я это делаю с колл-центром, да? то есть выделяя покупая у них выделенного оператора, который будет работать только под моим, по моему проекту с 9 до 9. Вот. Ну, допустим, если взять там двух операторов таких, uh -huh. которые работают там только на моем, на моем проекте, и обучить их, да, там в работе этой, то, возможно, что все будет хорошо. может одного протестить, да, и все, ну, один, одного сделать, да, и все пока. Ну, не двоих а с одного, ну, одного попробовать. Можно с одного, да. То есть, ну, вопрос основной это заключается в чем: нужно ли своего этого э оператора еще тестировать или нет? Ну, то есть, нужно ли брать себе человека параллельно в команду? Э потому что мало ли, вдруг с ними что-то не получится, да? То есть, я Но, в сезон, смотри, просто... а, ты, а ты можешь сделать и то, и то? Ну, в теории это, конечно, в теории-то, конечно, почему нет. И посмотрю, где будет результат, потому что, смотри, чисто экономически мне колл-центр выгоднее прям, ну, вообще в два раза. Смотри, как бы ты на колл-центре по-любому заработаешь, если человек у тебя прям, ну, будет приходить к тебе в офисе, да там, ты на нем тоже заработаешь, то есть ты и там, и там заработаешь, просто посмотришь в какой-то моменте, что лучше работает, ну, там проще mm -hmm. и больше денег приносит, то и оставишь. Но в то моменте ты заработаешь и на том, допустим, может на менеджере чуть меньше, на колл-центре то, но ну, чуть больше, а может наоборот, а может оставишь и то и то, потому что и то и то нормально качает. Ну то есть бери сразу эти гипотезы, то есть она тебе как бы ну ничего не стоит особо, да там, ну зарплата менеджера по сути и зарплата колл-центра, но они себя отобьют по-любому. Mm -hmm. То есть делай то и то сразу, чтобы вре ну, время не тянуть. Вот. Mm -hmm. а может у тебя в сезон там оно еще и больше будет, ну то есть и тот загружен будет, и колл-центр будет загружен, здесь mm -hmm. все. Ну, то есть пойти именно по этому пути, да, то есть и таких посадить, и таких посадить, да? Конечно. Может у тебя и так и будет работать, например, с колл-центром, например, они что-нибудь тупят раз, а, колл центр их на менеджера переключают уже. Mm -hmm. <связь> ну может быть, кстати, что менеджер один, да, там сидит, а эти на первичке это чисто, эти чисто как ферст-лайн, да, как первая линия, ну, типа, ну, да. что да. хотите, ла-ла-ла, там, да, то есть квалифицировать, и, к... и, отдают, к... да, и, уже, и отдают уже менеджеру типа, квалифицированного клиента, типа, вот надо связаться. Ну, может быть, не знаю, хотя, может быть, это сложно. А может быть, ну, не знаю, мне бы было очень хорошо, если бы у меня колл-центр сработал, и я бы только с ними работал, допустим, и было бы великолепно. Ну, у меня просто этого не было в опыте никогда еще, поэтому я не знаю, как это будет. Вполне возможно, что ты тут правильно говоришь, что надо сделать два параллельно. Ну да. Ну, один другого подстраховывает, условно. И кто на месте, он, ну, да закрывает больше чек еще. Ну да. Это вот по Тем более, эта схема у тебя уже работала. То есть тебе ее проще будет восстановить. Ну да. Вот. Это не передаю почему-то. Не знаю почему. Ну, мне тут проще руку на пульсе держать, понимаешь, как бы, кто там что. да. Ну, это не, не очень много занимает времени, плюс мне это прикольно. вот Мне это нравится, поэтому я это и не буду передавать пока. Ну, слушай, давай выделишь то, что передашь по-любому. Ну, то есть, вообще желательно там два-три там, дела оставить себе. Понятно, да. Сейчас, да. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. А четыре это все равно много, это ну, как бы, шизофрения. Ну, ну, от... Вот это можно передать. Еще не передал, нужна инструкция здесь. Ну, вот это самая простая задача, кстати. Вот это прямо совсем очень просто. Ну, вот это будет следующим этапом. Да? Это тоже пока сам. Ну, вот, пока так вот заходим. Такую штуку. Ну, смотри, тут вот этот формат вот может быть. Вот этот, да. Первичные собеседования могу, в принципе, на Макса, но это не его задача. Не, это лучше на себе оставить пока. Его задача сейчас вот этим заняться всем. Вот ну, смотри, вот у тебя есть что передавать, как бы ты передавай вот эти три тогда. Угу. Ну, сколько, раз, два, три. Еще ты два не отметил. четыре пять. Ну, вот это вот передавай 5 штук на него. Вот. А потом, что посложнее, мы, ну, потом разберемся. А где 5? Где ты 5 посмотрел? Раз, вот, два, 5 макс, максимов. А, вот это, Да, да, да, да. да. То есть ты его но ну, доходы и расходы тоже же он может сбивать уже ну, то есть ну, его попозже. Учить. сейчас эта неделя будет э, идти по настройке расхода в программе после этого на следующей неделе я ему это передам я будет корректно уже сейчас передавать ну то есть уже доход расход чтобы он взял потом научить его но ну, остальное делать ну могу да могу потому что ну смотри ты можешь как бы ну нормально передавать все а можешь как бы так непонятно как передавать ну да что-то нравится тебе но ну, блин там задачи по бизнесу на, на миллион выйти а, твое время конкретно нужно не чтобы ты там рекламу смотрел сколько куда чего а чтобы ты долбил задачи по бизнесу чтобы сейчас тебя не... основная Сам... задача основная задача это вот это это ну вот обработка первички сейчас основная задача здесь стоит ну прямо вот, вообще настроено у тебя, смотри, основную задачу ты, ну, как бы выполнишь, да, она, ну, суперглавная. Но ты пойми, когда ты основную задачу делаешь, там, тут рекламу посмотрел, там оплату сервисов контролируешь. Ну, то есть у тебя, не, ну, ты не сфокусировался. Я это передам, это я передам, просто ДДС я пока за собой оставлю. Ну, мне это не вообще, это 10 минут делов, но я хотя бы, ну, в курсе, пока что и как. То есть, я пришел с утра, у меня утро с этого начинается. Сел, посмотрел, что расходы какие, но это не составляет труда абсолютно. Uh -huh. Я таким образом фокусируюсь хотя бы, да, то есть, на происходящем. Uh -huh. Поэтому вот это я не буду передавать пока. А потом дальше, когда нужно будет списывать препараты, материалы и так далее, это да. То есть, там будет чуть пободрить, ну, как бы чуть побольше, чуть побольше времени занимать, вот там да, там это нужно будет. Uh -huh. Ну, лады. Вот это ну, вот сейчас получается вообще основная задача, да, то есть, вот если вот так вот мы сюда зайдем, то самая основная задача сейчас, как ты думаешь, какая? Заработать миллион. Ну, это да. Настроить продажи. А для этого что надо? На На настроить. Да, настроить обработку новых, новых заявок. И здесь, значит, есть какие гипотезы? Колл-центр и свой менеджер, так? Ну да, и то, и то делаю здесь, все сразу. Ну вот, значит, тогда мне для этого что нужно? Мне нужно на колл-центр запитать заявки по акции и решить, какие они будут заявки обрабатывать, то есть по какому, по какому принципу. Но сначала я им, наверное, просто заявки по акции дам. И, нанять свои, ну, и посадить своих двух менеджеров которые будут, ну, почему двух, потому что, ну, там, один может слиться, да, да, да, да. а по, и по факту можно потом двоих и оставить. И посадить своих двух менеджеров, чтобы одни продавали именно запись на прием. Ну вот, потому что сейчас, ну, вот это важно. Заявки мы можем сделать, а, а закрыть их в деньги пока не очень, ну, не в деньги, в визит. Вот это да. Так что получается это основное. Из того, что было сделано, ну, я тебе говорю, да, неделя на лайте была. Практически. Вот это, ну, было сделано как-то. Вот это было сделано как-то. Угу. Ну, Каким-то образом это работает. Ну, смотри. Вот, кстати, работает и работает. Отсюда можно это убирать. Оно сейчас работает как-то это можно не усиливать это каким образом сейчас работает да так. Сейчас, кстати ниже посмотрим еще так вот это не делал это не делал так это почти готово непонятно пока это ведется и кстати шляпа вот это вот эта шляпа угу. не не зашла задача вообще что-то не зашло То так. ли я не умею это делать, или еще, ну, еще что. Кого-то нормально смотри. А, ну, как бы, я, я, я сейчас свалю, короче. Это. Я тебе что могу сказать? Идешь нормально, как бы. Ну, понимаешь, что делать, передаешь. Единственное, что я тебе могу сказать. Ты, ну, как бы, ты можешь быстрее. Ну, ничего надо для этого. Ну, то есть быстрее функционал вот этот переда ну, передавать. Ну, какой именно? Ну подумай. Ну, то есть, как бы ты же у меня этот э, проводник в своей организации. Ну, давай сейчас подумаем. Ну, смотри, функционал ты делаешь, он как бы, ну, у тебя ну, очень много задач, да, вот этих нужно сделать. Потом ну, функционал что, много у тебя. Незавершенные дела, которые ты, ну, как бы тоже не успеваешь делать. Тебе есть чем заниматься. Помимо функционала функционал у тебя каждый раз забирает время получается вот ну передай э, ну как бы максимально да там чем можно передать ну прям чтобы ты не это остальные будем тогда разбирать прям досконально чтобы ты там частично передавать начал там еще как то то есть как-то ну надо запустить передачу уже этих моментов ну подожди а чего она не запущена что ли смотри Тут было в прошлый раз вот столько да, на прошлой неделе, сейчас плюс 6. Не, не, я тебе говорю то, что ну круто уже все, но еще можно быстрее. То есть ты можешь разгоняться, в общем. Ну вот сейчас вот это передано, Ну то есть это можно уже написать в переданное, кстати, вот это, потому что это точно будет он заниматься, просто mm -hmm. процесс еще не настроен. Я понял, ну чуть попозже тогда сделаешь. Ну да. Потом что еще, это, это из этой задачи вытекает. Да. да? потом ну вот здесь это пока точно на мне потому что это основной бизнес процесс сейчас который нужно настроить я его сейчас не могу отдать uh -huh. ну это, точнее не могу отдать но это будет не uh -huh. это будет не очень умное умное решение вот потом вот это то же самое ну вот и вот это вот это вот это кстати задача отпала сейчас ее сейчас нету да уже там не актуально пока то есть она возникнет чуть позже но пока не актуально. Uh -huh. Вот. Можно как ее пометить, я не знаю, чем. Рыжим цветом, да? Uh -huh. Дальше. За этим мы пока не следим вообще, потому что надо сейчас продажи настроить. То есть это идет, как-то идет, это следом будет. Это, это, ну, это тоже только от меня пока что. но смотри, нормально. 5 штук там вот то, что Максим Максим, вот это у тебя есть. Передавай нормально. То есть это 25, если задач, то это получается. Я 20. могу вот это передать. Я могу вот это передать, да, там, и вот это могу передать. Но ну все, передавай. Тут, тут передача будет, бывает, как это сказать. Больше времени не займет, чем ну, то, что ну, я сам ну, это делаю. передавай, передавай, что ты. Тебя, ну, как бы у тебя много задач, у тебя много всего нужно сделать. Ты как бы вот на эти мелкие ты ну, тратишь время, ты как бы лучше в парк там куда-нибудь отдохнуть ездил там. Ну как бы ты на себе не зацикливай зачем ну, тебе это надо? Ну вот тут вопрос. Тут как бы вот такой вот вопрос. Вот mm. это вот можно передать. И... Вот это. А где еще у меня тут модерировать директ? Вот она. Он, вот она. Вот эти три их как бы... Ну, ну их можно передать, но... Ну, у тебя откроются другие задачи, более интересные, там, еще что-нибудь. Это как бы твои тайм-киллеры. Тебе они вроде нравятся, как жвачку пожевать. Ничего, ну, прикольно, но ничего толком нету. То начинай тоже их передавать. Да? Ну да. Ну ладно. Ну ладно. Ну а здесь тогда остается все то же самое, что да, и было. Да. Это тут. Вот это, кстати, здесь уже, ну, как вот уже надо это сделать. Да. Так, ну чё это, good, я сейчас.